Ай, желаю успехов тебе, Макс, Вехал. Так. Сейчас буду для занятий палочки подпиливать. То есть. Вот я играю такими палочками, но ну, надо будет уже новую покупать. Так. Начинающий вырубающий ищет группу, часть седьмая. Вот. В прошлом выпуске я показывал свое занятие какого-то там 20, 21 января. Вот. Как я дома занимаюсь. Соседи, конечно, дико смотрят. Ну, то их не проблемы. Они привыкли жить в тиши, совки, блин, конченые. Вот. Ну, я не совок. Вот. И жить как старый пердун не собираюсь пускай пиздуют на фазенду и живут там в пригороде где-нибудь там слушать птичек петухов всяких а это город, мегаполис харьков мутагенный, как его там что-то там такое короче вот значит сейчас будем это делать все сейчас буду э поставлю вот э этот самый поставлю это вот какие вот тиски эти маленькие палочку туда всуну и пилой порежу а потом наждаком зачищу так как бы это нам все определить а, чтобы было так сказать видно Сейчас вот так делаем. Вот. Вот так вот. Ну, начинаем. Песочки ставим. Вот. О! Ой, я. О! я. думал, зачем едите ски, покупала. Вот зачем оказывается. Вот, ну это, в принципе, нормальная будет палочка, а вот эти надо подселить. Так, подпилить, подпилить, надо так подпилить, чтобы было удобно. Так, как же он подпилить? А вот так надо как-то. Сейчас. сейчас закрепим. Вот так вот раз. И сейчас будем пилить. Это, это не то. Вот, берем пилу. Пилу вот такую. Вот пила. И вот так вот. Так, где у нас тут возьмет? Вот, и вот так вот мы сейчас подпилим. Получше. Да, я их сереловая оставим это самое сейчас мы его и китаем сделаем надо блин ногу туда поставить. по-другому блин никак. Я уже за болталось все попадает Потом вот наждачком. <coughs> вот. Так, в домашних условиях можно сделать себе инструмент для тренировок, для получения навыков игры, так сказать. Вот. Вот. надо одна, так сказать, есть уже, одна пара есть. Лучше заниматься подметроном, конечно. Я там кое-что придумал, в восьмой части потом не знаю по моему хреновая идея так, сейчас мы вот эту палочку еще подпилим yeah. Купю. О, сейчас знаешь, это значит тогда под эту сделаем, а это вот, нет, точнее это под эту, а это под эту. Вот сейчас знаешь, это особо особо сильно и, и не разгонишься. данного места бля. я вообще не, не, не столе какой-нибудь так что извиняйте если что не так дело не, не, не по нормам Конечно, деньги на палочки. но это надо иметь. Или сама путь делать. Тихоняя какая-то, подпилка эта. Легче, блин, наверное, попробовать сейчас вот так сломать и все нахер. Не наручить все головы. Можно и так, в принципе. Еще, только что придумал новый способ, как можно раз и все и наждак вам просто закруглите все и не парить мозги вам и себе правильно чуваки а? вот Пусть палки денег в кучу стоит Для какие деньги можно Дисков все накупить, блин, я ж аудиофил, люблю слушать музыку, трахать отделок красиво, вот. она а на них деньги нужны, а палочки, как бы, немножко стоят на другом месте, ничего, раскрутимся, будут деньги на палочки и на все остальное, на все остальное, так и, на палочке нужны деньги, да. На все остальное так на палочке нужны деньги, да. А, и деньги, да. а что, я не ты, Нет, как бы нету никаких обязательств. Что хочу, то делаю. Моя половая жизнь, это мое личное дело. Домой никого не ложу, хожу в гости. Блин, со шо за фигня. Вот. Так вот так вот сделано Сейчас наметим. чем всем заниматься. Все, пилу спрячем, жадно не нужно Киски тоже нахер не нужны уже. Честно говоря, вот это, когда изоление какой-то, самые такие вот <как> скотчем замотано. Очень плохо для для на Вот я мозоль натер. Тёр, вчера. Вчера играл, под, под диск поставил Б И под него занимался. И понатирал себе. Мозоль на натер. Так что с эту херню лучше... Убрать. Это я палки взял там, нашел, как бы. Это вот не мои палки, тут какая-то надпись там. Нахера их скотчем заматывать. Дебилы какие-то, Скотчем заматывать надо там, где сломалось А нахера тут была заматывать. что так будет дубать еще, блин. Ну, короче, понял. Вот так вот. Конечно, лучше иметь деньги на все, на палочки, и все будет отлично. Ну, вот, сейчас покажу вам, покажу, как вот заниматься. Как я занимаюсь, например, вот. Ну, я одной ну, рукой буду, просто, как бы, показывать. Ну, вот, типа такого. То есть, я при -при придумал пэт свой, то есть, вот взял эту самую тоже вот, эту самую, эту ДСП, ДВП, что там. Можно так вот, ну так соседи начинают стену стучать. Вот оно. Видите, отскок есть. Отскок есть. Главное, чтобы отскок был. Видите. Вот, главное, чтобы отскок был. Вот ну, так я и занимаюсь. <смех> Конечно, лучше барабанную установку. на денег стоит. Тоже заработать мне на надо. Ну вот. Пока-пока, чуваки. В следующей серии покажу, что вам еще интересненькое. Как я, например, за на барабанной установкой занимаюсь. Вот. Это будет часть 8. А это часть 7.